приветствуем вас на канале клиники аллергомед сегодня представляем вам нашего пульмонолога Чеплыгину Наталью евгеньевну наталья евгеньевна пульмонолог взрослого аллергологического отделения ее медицинский стаж 32 года ее образование в 1989 году окончила первый ленинградский медицинский институт в 1991 году клиническая ординатура по специальности пульмонологии в ней пульмонологии с 1995 по 2020 год работала пульмонологом в городской многопрофильной больнице номер 2 в рамках Центра интенсивной пульмонологии и таракальной хирургии, в отделениях пульмонологии номер 1, таракальной хирургии, а также в течение 10 лет вела прием в саркоидозном кабинете. В 2001 году трехмесячная стажировка по стипендии Европейского респираторного сообщества в Университетском госпитале Латаринги города Нанси. Дважды участие в Конгрессах Европейского респираторного сообщества со стендовыми докладами в 2001 и 2002 годах. Апрель-июль 2020 года, работа в коронавирусном стационаре, лечение наиболее сложных пациентов. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомед.ру, клиника Аллергомед ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.